Всем дамы и господа, сегодня мы смотрим РТП, НТС, как знаю, смотри и знаем скорее всего, ибо звук будет не слышно, я его кстати проверю, а ибо, <coughs> а, ибо меня YouTube на всех тут будет очень много матов, сразу предупреждаю, а... Ну, а мы начинаем. В 2018 году в игру была введена рога, в 2021 к ней добавился ри на урод. и теперь, благодаря тяжелым веществам, в игре появятся итальянские САУ. Многие вредители этой ветки никогда не существовали в жиле, а некоторые были на туалетной бумаге. Однако, благодаря сохранившимся кишечным материалам, удалось проследить виктор инженерной мысли и воплотить машины в говне. Встречайте, дагестанские истребители танков. О создании самогонки итальянской армии задумывалось еще во второй половине... Самогонки, Однако опыты не увенчались успехом. В основном из-за попыток установить 75-метровую гаутс на шасси самокана. Через некоторое время немецкие военные при. Просто представьте, а, пушку длинной... То есть танк, у которого пуска а, длинной 75 метров. Из ик. И, и, и коеса от самоката. А, господи. Применили дедукцию и высрали штук три. Три штуки. И эта мать вызвала живой интерес у итальяшек и вдохновила их повторить попытки создания собственной самоходной самосранки. Итальянским военным совместно с инженерами фирмы «Сосальдо» удалось создать первый мериный образец Кара. Внешне машина напоминает аналог. Вместо башни и подбашни установили коробки, в них разместили 70-55 мм гауду. Также эта засерия производилась на шасси армянского танка Carro Питер, вследствие чего в игре машина будет иметь высокую плешивость, но отличную ветровку и зазор. Переход на ветку ПТСАУ будет осуществляться плавно, поэтому сосите креветки. На шестом уровне обоссопалась Симамисме М-43 Пиздото. Девиляция этой машины началась, когда минское командование с опозданием начало понимать, что танк худня. Гуф умер играет в танки. Решением должна была стать ПТ-САУ «Импотенте Мемсорс На ПТ установлено двухмиллиметровое орудие с высокой точностью, но это позволяет ей без труда стрелять в землю. Тренирование относительно первого уровня также возросло, но играть не стоит. В целом первые машины ветки — это классические ПТ-суки. Они мешанные, у них хорошее воображение и бла-бла-бла. Однако дальнейшие машины нельзя приравнять к дачным. Это совершенно новые пт сау со своими уникальными жопами, которые будут раскрываться от уровня к уровню. На седьмом уровне разложился колька-перегару мод «1950». Машина проектировалась уже по-ху-как и внешне напоминает колготки. В основном это произошло из-за выхода из спячки астраханского командования. пи. ой-бой. Во-первых, машина получила вращающуюся вращачню с ограниченным сектором приз на барабане. У разработчиков барабане. Во-вторых, на 105-километровое орудие был установлен заряжанный механизм барабане. А в-третьих... Все мы наверняка задумывались о простом вопросе, А что если взять кувалду? Ой. Например, что если у грядки все танки сильнее и быстрее? А у Эдик медленнее? Что если бы разброс зарплат разработчиков был плюс-минус 25? А главное, что если бы говно можно было бы попробовать? В мире танков такая возможность есть. Т-95Е6. Это своеобразная сущность. Тяжелая тяжесть. Тяжелого кала. Алла -алла. вы поймете, что такое настоящий пиздец. Возьмешь ли ты отметки, зависит только от тебя. Да-да-да. Следующая на САУ, Counter-Strike Mod 66. Работы над проектом этой машины не начались. Не случайно проект тт остался лишь на заборе. В игре машина приобретает особенность вращающейся Т-95. Только теперь сектор поворота вместо 6 градусов составляет 9, по 5 в каждую сторону. Что ж, относительно седьмого уровня возрастает и лобового бани, что соответственно сосание. Понять затруднительно. counter мод 66 вооружена точным орудием с точным механизмом избежания попадания. Также внешне машина обладает неинтересной особенностью — заметной дырявостью башни, из-за чего весь экипаж мог... На девятом уровне разлагается контур Рокпидарро-1 Курага. Проект этой ПТ был вдохновлен камнем. тпт ттпт Прерывистая линия означает пунктир, а World of Tanks означает, что снаряд может пройти сквозь танк. В машине реализована та же концепция, а приятным бонусом к этому станет штраф к умениям экипажа. Что изменилось, так это нихуя. С периозом инженерной мысли становится Кальказавро 3 Минскауро. В нем можно разглядеть признаки в жизни, прощающиеся бани с отличным сектом протов 90 градусов и возможностью наклона противника. Километровое бронирование всей оральной проекции, которая хорошо балансирует в минус 90, и 130-миллиметровая дубина с барабанным снарядом. Вряд ли это можно назвать чем-то сбалансированным. В любой момент боя противник думает, что вы пельмешка. Еще грязные трусы и подобные вещи. Но вот что он не учел вы тоже, в общем-то, ученый. И вот только сейчас неприятель понял, что вас нельзя пробить ни одним снарядом. Такая концепция делает вас абсолютной машиной, а самое главное — машиной. Потому что, в теории, встреча с Калкозауро — это пизда. Помимо исследуемых самим ним, купите премиум ПТ восьмого уровня. Это пациента стационаро мод трипера. Проект этой машины должен был стать развитием обезбашенных истребителей танков. Но, к сожалению, судьба этой машины в World of Tutels. машина. Геймплейно она явно будет отсылать к ПТ-САУ. В таких случаях вы просто пьете каркаде прямо во время сражения. Что вы делаете? Неважно. Проведите тест итальянских ПТСАУ и оставьте отзыв, если считаете, что их можно улучшить еще. Удачи! Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ссылку на это видео я оставлю в описании. Всем удачи, всем. Пока.